Всем привет, ребят! Сегодня на обзоре у нас будет интересный, как по мне, ролик, потому что мы будем разбирать блокчейн-платформу, которая называется Elrond. Скажу сразу, данный токен блокчейна я не покупал, у меня его нет в портфеле, но после просмотра этого видео давайте же разберемся, стоит ли его добавить в портфель или нет. Сможем ли мы в дальнейшем получить иксы от данного проекта и как сам проект будет развиваться и чем он может похвастаться на сегодняшний день. Поэтому, друзья, кому данное видео интересно, присаживаемся. Поехали! Итак, ребят, Elrond – это простой в интеграции блокчейн с беспрецедентной масштабируемостью, ну и высокой скоростью и низкой стоимостью транзакций. Как и все другие блокчейны, он призван, естественно, стать лучше, чем эфириум. Но пока никому это не удалось, как минимум он создает конкуренцию на рынке. И чем больше таких хороших фундаментальных проектов появляется на рынке, тем больше заставляет других похожих блокчейнов что-то делать. Именно разработчикам усовершенствовать свой продукт. И это, это дает нам надежду, шанс на то, что... Такие проекты как минимум не соскамятся и их токены не будут вечно падать, а наоборот еще мы сможем на этом заработать. Перед вами сайт Elronda, выглядит он так, визуально очень красиво, все оформлено и давайте посмотрим чем занимается их экосистема. Прежде всего у них есть кошелек такой, да, вы сможете его скачать для хранения и для отправления токенов в стейкинг. Он называется Mayer. видите, можете здесь почитать, посмотреть Download да, и скачать Appstore, Google Play. Ну, в общем, стандартная процедура. И вот смотрите, какие проценты вы можете здесь получать, если вы, например, там валидатор. Валидаторы получают до 20%. И такие, как мы обычные люди, которые покупаем монеты, инвестируем, мы называемся там делегаторами мы можем получить от 15% до 19% процентов годовых. То есть с точки зрения там, получения токенов, это огромные проценты годовые, если честно. Но и с той же стороны как работает да, на Prufov Staking, и такие огромные проценты, они дают дополнительно в рынок за год, представьте, насколько добавляется эмиссия токенов. То есть, с другой стороны, это очень плохо, потому что появляется много очень монет. И когда они появляются, то есть эти бесплатные токены, которые мы получаем за те токены, которые ставим, да, то мы же их сразу продаем. Они постоянно попадают в рынок и идут на продажу, что ну, давит на цену. Большинство проектов так работает, но в других там 7-10% максимум, а здесь 15-19, а у валидаторов 20-21. Ну то есть очень много на самом деле, и я бы назвал это скорее всего минусом, чем плюсом в долгосрочной перспективе. Возможно они эту историю немножко поменяют, так как они уже меняли эту экономику. дальше об этом я вам расскажу. Также у них есть биржа. Есть биржа, децентрализованная биржа, которую они сделали, но был э, нюанс небольшой, может даже большой, да, смотря какой точки зрения посмотреть, в июне уже этого года, 22 года, э, биржа была взломана, э, какая-то ошибка в коде биржи была, и хакеру удалось вывести 100, чем-то, 110, по-моему, или 113 миллионов долларов. Э, биржа останавливалась. Ну, в общем, все там восстановили, но как минимум инцидент не из приятных. Да? Далее у них есть мост, где вы можете из сети э -э -э эфириума и переводить там Велрон токены. То есть это тоже у них присутствует. И есть свой лаунчпад. Кстати, там недавно какая-то движуха была. Э, аж swap Или сейчас даже идет там Можно поучаствовать в нем Я не знаю, но ну, я не разбирался Сейчас не буду да, с вами, чтобы не затягивать видео Углубляться, кто хочет, можете посмотреть Может даже можно еще успеть В лаунче поучаствовать Далее, твиттер у них довольно большой Уже почти 600 тысяч подписчиков Ведут его активно 2-3 поста в день э, Комментарии, лайки, видите, под постами Тоже присутствует, что означает Что проект интересен, есть движуха и это очень хорошо. Также у них движуха какая-то в Париже будет 3-5 ноября, может там какие-то будут хорошие новости, объявления, что чуть-чуть э, даст возможность хода цене. Я имею в виду, там хотя бы в краткосрочной перспективы, все может быть. Создатели блокчейна за счет высокой пропускной способности они хотят, э, у них прям миссия скорее всего такая, э, сделать быстрее даже централизованных финансовых систем, да, вот где мы там рассчитываемся, платежных систем, свой блокчейн сделать, чтобы он работал быстрее, да, там, чем Visa, например, Mastercard. И как раз для этого используется токен EGLD, именно для расчета вот таких транзакций, ну и для стейкинга, как мы уже и сказали. И токен LROND, аббревиатура EGLD, она была не всегда. Еще когда был токен SAILE, в 2019 году Binance Labs инвестировали, Electric Capital, AU21 Capital. В принципе, на борту неплохие фонды были, но посмотрите, какие были очень низкие у них цены. 0,5 и 0,5. Сумасшедшие иксы даже сейчас по нынешним ценам у них присутствует. Ну, а вообще доходил до 500 долларов. Представляете, как они разрушались и кое количество денег заработали. Ну, я более чем уверен, они все уже скинули. Потому что разблокировка прошла вплоть до 2022 года. И самое интересное, это будут ли те же фонды, которые фиксировали огромную прибыль, будут ли заново набирать данный проект. Не пропал ли у них к нему интерес. Ну, как минимум, я думаю, они должны что-то набирать. Потому что это и партнерство, и инвесторы, и плюс зафиксировали огромное количество иксов. Но по какой цене они будут набирать, далее с вами тоже порассуждаем. Изначально на Binance Labs, лаунч поле, когда это все дело выходило, в 2020 году назывался токен EARTH. Видите? И вообще изначально было 20 миллиардов токенов, представьте, огромное количество. Они сделали деноминацию, я считаю это очень хорошо. И с 1000 EARTH, то есть получился 1 EGLE. Если цена была там 0.025, то она стала сразу 25 долларов. И максимальное количество токенов стало не 20 миллиардов, а 31 миллион 415 тысяч. Да, вот они тоже есть. 75% токенов уже в рынке. Ну и не забывайте, инфляция, огромное количество токенов добавляется еще каждый год. Смотрите, входит 50 лучших проектов по капитализации CoinMarketCap, а именно 41 место. Рыночная капитализация 1 миллиард 365 миллионов, что довольно огромная капитализация на самом деле в условиях, что мы сейчас находимся в сильной медвежке. Цена токена 58 долларов практически что составляет коррекцию минус 90% от максимального хайя цены в 542 доллара. Это получается капитализацию на дуале больше, чем на 10 миллиардов в моменте. Ну и давайте перейдем на график. Смотрите, что здесь происходит. Сейчас у нас идет такой мини-скок рынка. LROND э реагирует слабее рынка, ну, по крайней мере, в моменте, да. Он вырос незначительно. Но смотрите, что здесь происходит. Здесь нам рисуют стадию накопления. В принципе, хорошо его удерживают в районе 43-40 долларов. Сейчас цена 58. Кто не купил раньше, я не знаю. По рынку брать или не брать, это решайте вы. Я лично данный проект э, сейчас не планирую покупать. Но если цена обратно вернется в район 40 долларов, я возьму на 1% от портфеля. Не хочу я много выделять, потому что у меня много похожих блокчейнов, которые я считаю более сильные и по фундаменту, и по маркетингу, и по возможностям, и по э, тем людям, которые создают данные проекты по разработчикам, по активностям. Поэтому я планирую на 1%, если мы сюда сходим, в район 40 взять, и на второй процент, еще на 1% усредниться, если биткоин пойдет все-таки ниже 17 тысяч, то я думаю, токен Elrondo можно ждать просадку в районе где-то там минус 50% еще. И тогда вот райончик 20-25 долларов, я думаю, будет следующая там стадия накопления, от которой уже он может пойти в рост. Куда он может пойти в рост? Давайте посмотрим. Ну, как минимум, я думаю, если цену, в среднем нам удастся набрать где-то 30-33 доллара, да, то есть взять вот там по 40, потом по 20, по 25. Это будет где-то 30, около 30 средняя цена у нас. Если у нас получится такое набрать, то максимально полностью я бы выходил уже с проекта, это где-то в районе 300 долларов. 300 долларов это будет 8 иксов, это более чем достаточно. Но по дороге, если честно, я бы уже 50% крыл по 200 долларов. Остальные 30% крыл по 240, еще 20% покрыл бы за 300 и оставил бы всего лишь 10%, может он пойдет куда-то выше. Повторить ли он свои хайи, я не уверен, ребят. но Потому что, опять же таки, если они токеномику не поменяют, каждый год 20% к эмиссии токенов будет добавляться, они будут попадать в рынок. Ну и плюс не забывайте, что тогда очень много токенов было в инвесторов, да, которые держали эмиссию, и им выгодно было только накачивать. То есть никто не продавал. Но когда они почувствовали максимальную вкусную цену, ну и такие люди знают, когда разворот рынка, да и посмотрите вы, как буквально тут за, за два дня, какой слив с 540 на 200, ну сам понимаете, то есть какой объем, количество токенов было сразу разгружено. То есть вот здесь разгружено, вот здесь разгружено и вот здесь разгружено. И вот здесь уже что-то похоже на стадию накопления. Но опять же таки, я не исключаю, что мы провалиться снизу. Поэтому, если цены мы не увидим, которые я назвал 40 и 25 долларов, я буду без этого проекта. По рынку я его брать не готов. Потому что по более вкусным ценам я его не брал, к счастью или несчастью. Но ну, Время покажет. В общем, вот такое у меня мнение по графику, по проекту. В принципе, неплохой, но и ничем не супер там, отличающийся от других э, блокчейнов, которые имеют там, более высокую капитализацию, я же объясняю, и более активную фазу разработчиков, которые что-то там пилят, улучшая свои продукты. Ну а какое ваше мнение по данному проекту? По -Round, покупали его или нет? Держите в портфеле или будете покупать? Обязательно пишите об этом в комментариях ниже, чтобы мы все понимали, насколько проект интересен людям, сколько людей готовы инвестировать в него и верят в данный блокчейн. Ну а на этом у меня все, друзья. Не забывайте подписываться на YouTube канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать все еще видео. А я вам как всегда желаю удачи, всем профита, всем пока!